Я иногда одну и ту же силу вижу в разных пантонах. То есть боги разные, а сила одна. Да. Вот и я понимаю, что через, ну, как бы сила одна, боги именуются по-разному. Да. В разных пантеонах, ну, разные наработки в магии. Есть ли смысл через разных богов, вот, либо все-таки это чревато? Ни в коем Нет. случае, как раз напротив. Весь смысл-то поиска и заключается нащупать свою силу и найти ее в различных пантеонах, то есть познать ее со всех сторон. Она в каждом пантеоне проецирует себя по-разному. Один в скандинавском пантеоне верховный бог, да? а, например, там, выступая в качестве Велеса в славянском пантеоне, да, он уже бог совершенно не верховный, но несет те же самые функции. функции умения совмещать добро и зло, свет и тьму, хроническое и священное. Да? И то, тот же самый Гермес Меркурий uh -huh. в, uh -huh. в... Здесь в греческом и римском пантеоне одну функцию выполняет в качестве то, то в египетском он выполняет совершенно другую, в качестве локи, в скандинавском выполняет совершенно третью. То есть, и, и все это одна и та же сила, сила трикстера, сила носителя хаоса. То есть если вы найдете ее в одном пантеоне, распознаете в другом, почуете в третьем, да, и поздороваетесь с ней в четвертом, вы в большей степени ее познаете, чем если будете изучать ее только через одну традицию и культуру.